Давай, ты сможешь, малышка, давай. Прям руками сильно садяйся. Малышка, ты сможешь сильнее. Нормально, было, было. Чего я не так сделал?